Сегодня мы вернемся к тому, что вы можете найти только на этом канале. Эксклюзивчик, так сказать. Эксклюзив этот научно-популярная сторона ролевых игр и исследований вокруг них. Я к этой теме стараюсь не так уж часто возвращаться, потому что я могу увлечься, а там очень много всего сложного, и вы сюда все-таки не на лекции ходите, а так расслабиться в конце недели. С другой стороны, как я уже объяснял, это очень закрытая тема для многих. И о многих вещах, если я не расскажу, то вы действительно больше о них никак не узнаете. Просто не потому, что вы там плохо читать умеете, а канала информации нет с той стороны. Сегодня я буду не объяснять какую-то отдельную одну взятую статью, а вместо этого дам обзор того, какие техники и формализации вообще используются в так называемом процедурном порождении. Некоторые также пишут процедурная генерация, но я буду использовать сложившиеся научные термины, и раз в грамматиках, там, автоматах, системах Линденмайера и прочих местах порождение и порождающей, то именно на этом я и буду настаивать, а генерация это остается генералом. Но это просто, чтобы вы не путались, это синонимы. Этот обзор я просто сделал на основании того, что я сам читал последнее время. То есть ссылки на его опубликованную версию тоже не дам, поскольку ее нет. Как я и обещал, эксклюзив. Итак, отступим на шаг, чтобы на этот раз уже формально задать, что такое процедурное порождение и для чего оно вообще нужно. Когда у нас есть какой-то объект. Функция, множество, отображение, уровень, монстр. Чтобы этот объект научно исследовать, мы его должны как-то задать. Таких способов существует несколько, ну скажем так, семейств. И первый метод это остенсивный, то есть указательный. Так делают в музеях и в зоопарках. Что такое там каменный топор, двуручный меч или королевский пингвин? Ну вот он он, вот, вот он он стоит или лежит, глаза разу и узнаешь. Вот когда вы покупаете или скачиваете модуль, а там дана полностью заданная карта подземелья. И на ней все прописано. И сказано, что вот тут сидит орк, тут гоблин, тут еще там что, тут сокровища, То это подземелье задано остенсивно. Его для вас подготовили, все сделали, что надо, чтобы его водить. И тогда сказали, вот заценим, мол, чувак, что получилось. Здесь порождение ноль. Это не так, чтобы плохо, но э, есть некоторые нюансы и недостатки. Следующий метод ⁇ экстенсиональный. И слово как бы ⁇ экстенсивный ⁇ больше подходит к ⁇ но оно уже имеет другое значение, так что люди были вынуждены добавить еще один суффикс. Значит, экс экстенсиональный или перечислительный. Ну вот, скажем, полный список почтовых индексов Российской Федерации. Или полный список сайтов, заблокированных Роскомнадзором. Это экстенсиональное задание этих вещей. Такой метод используется в том случае, когда показать одну какую-то вещь недостаточно для ее задания или объяснения. Те же музеи стараются, когда могут тоже так делать, чтобы не создавать неверное впечатление. Скажем, в обычном историческом музее там с саблями там будет целый стенд с подписью, что вот это вот, мол, все сабли, такой-то век. И там они будут подлиннее, покороче, более изогнутые, более прямые, с какими-то там гардами особенными. И вы подойдете, поглядите на это на все и как-то лучше поймете, что такое сабля, чем если бы вам показали только одну. Вот если бы они могли бы собрать все сабли мира вообще на этом одном стенде, то этот стенд был бы экстенсиональным заданием того, что такое есть сабля. Если в комнате подземелья не написано, какой монстр там сидит, а сказано кидать под таблички, и табличка жестко зафиксирована. Там один орк, два гоблин и так далее. То такая краткая форма записи является экстенсиональным заданием всех возможных комнат. В, то есть если там вы кидаете D8 и 8 различных монстров, на самом деле это описание 8 различных комнат. И вот множество из этих 8 комнат экстенсионально задано вот таким вот образом. В описании модуля она существует в такой форме. За игровым столом бросок уже будет совершен и ведущий опишет комнату естественно остенсивно. Следующий способ задания множества объектов это интенсиональный или содержательный. Если вам скажут, что шотландский клеймер имеет длину клинка чуть более метра и общую длину до полутора метров, то вам не нужен стенд со всеми клейморами планеты. Вы и так, ну, плюс-минус понимаете, как он выглядит. И здесь тоже тонкий момент. Если вы до этого клейморов не видели вообще, то такого описания вам недостаточно, ведь вы не знаете, какая у клинка форма и какой формы гарда, а без этого клеймор не будет клеймером. Так вот, техники процедурного порождения вводятся для того, чтобы заменить некоторые остенсивные и экстенсиональные детали игр на интенсиональные. Вот, скажем, когда-то давно я писал игру под названием GNS. Она потом получила редизайн, ну, такой вот, который вообще как бы, видели всего несколько человек. Ну и потом я как-то это забросил и никуда не выложил. Но смысл экспоната не в этом, а в том, что в ГНС не было написано ни одного модуля. Я даже не пытался. И не только потому, что мне было лениво, или я там считал, что любой ведущий может их симпровизировать. Это в общем случае неправда. Всегда есть люди либо далекие от темы ниндзя, или просто там у ведущего может разболеться голова, вдохном, вдохновение пропадет, еще чего. Но к ГНС ушел генератор миссии. Это такая табличка, где по броску двух кубиков можно было создать себе сюжет модуля. Ну или одной сессии. Скажем, вот в начале сессии мы садимся играть и выпадает у мастера э, слежка, надо кого-то выследить и доложить. Кого выследить, кому доложить, это вписывает ведущий в зависимости от того, где там у него метасюжет был. И все. После этого можно играть. Это достаточный костяк. Как для того, чтобы толкать сюжет дальше, так и для того, чтобы понять, что за задачи будут выполняться на этой именно сессии, что за техники использоваться. Это далеко не только у меня такое было, и я был далеко не самым первым, но просто это как близкий к сердцу пример. Следует понимать, что техники процедурного порождения начали использоваться в играх очень давно. В том числе в видеоиграх они популярны для того, чтобы, скажем, добавить помех в текстуры. Или какие-то детали, которые не важны, но делают вещи более похожими на настоящие. Если вы обратите внимание, в старых видеоиграх текстуры на стенах довольно неправдоподобны. Просто потому, что это ну, такой повтор небольшого спрайта, натянутый на э, форму этой фигуры. В новом же все куда лучше. И дело далеко не только в том, что картинки можно просто крупнее хранить. Дело именно в процедурном порождении. Оно же использовалось... Для создания хаотичных поверхностей, вроде камня или дерева, для визуализации неважных элементов, вроде веток или листьев, как они там на ветру полощатся, для заполнения леса деревьями. Ведь на самом деле все равно, где какой дуб будет стоять и какая елка. Важна не это, а плотность, с которой они стоят, с которой они растут, ну и размер возраст каждого. Плюс-минус. В геймдеве каждый раз, когда это можно использовать, каждый раз, когда можно игровой объект как таковой закодировать шаблоном его порождающим, это существенно сокращает усилия и экономит кучу денег. В настольных ролевых играх такой дикой экономии не будет. Из-за существенно более скромных бюджетов и из-за того, что самые дорогие пункты заменить так нельзя. Мы не можем просто взять там уволить всех художников и заменить иллюстрациями. Иллюстрации, описанием того, что игроки должны себе сами нарисовать. Мы не можем выдать там ворох листиков и отдать на откуп игрокам обложку и так далее. Тем не менее, это немного уменьшает усилия на подготовку игрового продукта и увеличивает его Ценность. Остенсивный модуль можно пройти максимум один раз, а чем больше разных путей прохода может получиться из интенсиональных правил, тем больший смысл проходить его еще и еще раз. И что важно, все это делается без чрезмерной опоры на фантазию ведущего, которая может быть, может не быть, и без внесения какой-то дичайшей рандомизации. Ну и кроме того, случайность играм тоже необходима, но это отдельная тема, а я бы еще хотел в эту существенно углубиться. Я объясню несколько техник, которые успешно используются для процедурного порождения и постараюсь сделать это в как можно более доступном и простом виде. Хотя вообще, в зависимости от программы обучения, они даются так вот на первом-втором курсе мехмата. Первое семейство техник это замощение и клеточный автомат. Замощением вообще в математике называется Полное, без нахлестов, но и без пролысин покрытие какой-то поверхности. И именно от ученых, изучавших замощение, мы знаем, что, скажем, квадратами или шестиугольниками площадь замостить можно. Поэтому можно их использовать для системы координат на картах. А пятиугольниками, скажем, нельзя. Поэтому пятиугольники для этого не используются. С очень давних лет для процедурного создания карт подземелья используются так называемые геоморфы. Это вы покупаете книжку, в которой напечатаны красиво сделанные э, квадратики кусочков подземелья с выходами в запланированных местах и раскладываете их как хотите по столу. Вот и все. В видеоиграх так делались случайные карты в Варкрафтах ранних. Там правила немного сложнее, но фактически это заполнение большой таблицы значениями того, что там вот здесь трава, вот здесь вода. Если делать это тупо случайно, то по такой карте нельзя будет играть. Там получится крайне мало мест, достаточных, чтобы поставить здание. В Варкрафте там как бы нужно, нужен большой кусок плета. Это тоже важный урок. Процедурное порождение это солидный инструмент. Но им надо уметь пользоваться. Когда не хватает простого замощения, используются клеточные автоматы. Если вы знаете игру «Жизнь» Джона Конвия, который, кстати, неделю назад как раз от этого вируса умер, то э, вот это вот и есть клеточный автомат. Кто не знает, очень советую поискать в Википедии, это вообще забавная штука. Если кратко, то у нас есть бесконечная плоскость, она расчерчена на клетки. В каждой клетке может быть жизнь, может не быть. Когда происходит ход, то жизнь остается или появляется только в тех клетках, у которых было трое живых соседей на прошлом ходу. Ни больше, ни меньше. Остальные клетки мертвы. Эта штука была выдумана в 70-м году еще, и с тех пор там понаходили много фигур, имеющих самые забавные свойства. Но не будем отвлекаться. С помощью клеточного автомата вообще можно задать какие-то правила, которые дадут нам не просто дикий случайный разброс, а что-то, что имеет смысл. Скажем, вода уже не будет разбросана повсюду мелкими лужами, а станет единым потоком, по которому можно поплавать. Сейчас с помощью клеточных автоматов очень успешно стали делать порождаемые города. В основном города там, типа вот Нью-Йорка, Бостона, вот таких вот квадратно-гнездовых дизайнов с кучей высоток. Их очень легко порождать именно потому, что они все вот так вот э -э построены и все улицы или параллельны, или перпендикулярные друг другу. И процедуры не такие уже и сложные. И выглядят вполне похоже на то, что можно увидеть в, общем -то, в любом крупном городе США. Для менее прямолинейных вещей клеточные автоматы тоже годятся, но их там надо дополнять в конце методом шагающих квадратов, чтобы также процедурно порождать более какие-то обтекаемые формы. Второе семейство техник – это шум перлина. Если вы помните фильм «Трон», то вот его внешний вид – это первая большая заслуга именно этой техники. Выдумана она была немного раньше, в 1982 году, кеном перлином. Техника на самом деле весьма простая. Мы производим несколько случайных величин, ну, скажем, в кубик кидаем, да? и используем не их, а их интерполяцию, то есть, как бы, такую функцию, которая сквозь эти точки, порожденными этими бросками, проходит. Ну, и потом это можно, как бы, сделать там несколько раз на разных уровнях, все это сбить вместе, и получится нечто весьма и весьма правдоподобное. В настолках есть метод, который называется бросовая карта или дроп-мап, когда для создания карты, которую будут защищать э, партия игроков, вот такого вот э, типа, э, просто используется э, какое-то ограниченное место, скажем, коробка, и туда кидаются несколько кубиков, и на том месте, куда они падают, на карту наносится соответствующий им объект. Скажем, сначала кинули там на населенные пункты, и единички стали там мелкими хуторами, тройки, селами, шестерки торговыми городами и так далее. Для лесов, для город, подземелья, всего, что хотите, продолжайте кидать, пока карта не заполнена полностью. Все, что выпало, надо потом как-то объяснять. Скажем, почему подземелья только в лесу, а не в горах, почему два города так близко друг к другу оказались и так далее. Есть и целые игры, и сеттинги, вроде Юнсуна, Ворнхайма, в которых такие механики являются важной и неотъемлемой частью. Пожалуй, к этому же семейству можно отнести использование диаграмм Воронова. Был такой ученый, Георгий Феодусевич Вороной, очень давно, более 100 лет назад он уже помер, и в числе прочих достижений он изучал диаграммы особого толка. Легче всего их представить, вспомнив, что происходит с землей, если она сильно высыхает. Там по верхнему слою там идет такая сетка трещин, ломающих поверхность на такие как бы ромбы, многоугольники, там что получается. Это сложный физический, химический, биологический процесс, но его итог сводится к тому, что на каждом из этих ромбиков можно представить такую точку, которая оказалась самой прочной. И именно к ней как бы захотели слипнуться точки вокруг нее, образовав вот такую вот фигуру. Как получилось, так получилось. Но просто на стыках были места, где вот этот кусочек земли был ближе туда, а этот сюда. И вот они раз и разошлись. Это и есть, в общем-то, диаграмма Варнова. такого разбиение пространства на участке, что на каждом участке ближе всего до одной из этих заранее заданных точек. В настольных ролевых играх я не видел пока, чтобы это использовалось, но в видеоиграх очень они помогают создавать городские местности с районами разной формы из которых можно дойти до какой-то точки. И интуитивно даже это можно понять, почему так хорошо работает. Ведь, в общем-то, там также мы и селимся на самом деле, кучкуемся вокруг чего-то нужного там. Церкви, почты, магазина, школы и тому подобных мест. Соответственно, можно разбросать их просто по карте и оттуда вывести форму кварталов и улиц и получится правдоподобно. Следующее весьма, весьма обширное семейство техник это формальные грамматики и системы Линденмайера. Те, кто учились математике, информатике и филологии в университете, знают, что такое формальная грамматика. А для остальных это весьма неожиданная штука. Поэтому я попробую начать с примера. Вот есть такой метод создания, ну если не настоящих подземелий, то такой сети проходов. Кидается D8 и в зависимости от его значения на листик в клеточку наносится или ровный проход, или поворотом направо-налево, ответвление направо-налево, тупик. Т-образный тупик, такой вот с выходом направо и налево. Или полный такой плюс. Вот это на самом деле грамматика. У нее есть какой-то стартовый символ. В данном случае это место на листике, с которого мы начинаем. Пустая клетка. И правило для одного шага вывода. В данном случае кинуть кубик и нарисовать клеточку вот в новом каком-то месте. И задать таким образом точки для продолжения. В общем, случае таких правил может быть несколько, и э, когда грамматики используются там, для задания больших языков программирования, их количество может быть там, до тысячи и даже больше. Но грамматики для создания городов и подземелья, они существенно проще. конечно. Есть грамматики и сюжетные, и тоже довольно давно, еще начиная вот, как минимум с морфологии сказки Владимира Яковлевича Пропа. Это 20-е годы э, прошлого века. Сейчас, конечно, более сложные формализации есть, но все равно грамматические, с пошаговым выводом. У исследователей порождения сюжетов они называются сценарными, в противопоставлении агентным. Главная проблема сценарных сюжетов в их негибкости. Очень сложно написать грамматику, которая могла бы адаптироваться к действиям персонажа. И выдавать что-то хорошее, но персональное. А это бывает важно. Итак, значит, грамматика – это вот стартовый символ и правило вывода пошагового из него. И порождение происходит использованием какого-то одного правила на каждом шаге. Если за один шаг мы используем не одно правило, а как можно больше правил изменения, которые не мешали бы друг другу, то это уже не грамматика, а так называемая система Линденмайер. Она гораздо эффективнее в, в порождении так называемых самоподобных структур, вплоть до фракталов. Скажем, какой-нибудь там ветвящийся папоротник. Гораздо лучше его делать сразу вот на всех листьях, а не понемногу то, то здесь, то там доделать. Четвертое семейство это агентные методы. С ними ученые добились больших успехов и в видеоиграх, и в настольных играх тоже как бы э, да, но есть много проблем. Вот, скажем, есть модуль Джеймса Раги под стедание пламенной принцессы под названием «Бог, который ползет». Там одна из деталей – это исследование подземелья, по которому ползает уникальный монстр, с которым не хотелось бы столкнуться. И автор дает два метода его отслеживания мастеру. Либо просто кидать кубик вероятности, и если он, так уж получается, выпадает условной единичкой, то вот у нас гости. А если нет, то живем спокойно. Этот метод интерполяции случайности, то есть это, это шум Перлина, э, второй, э, второе семейство из э, мной сегодня обозначено. Потому что мы заменяем большой и сложный процесс случайным броском с ну, какой-то похожей вероятностью. Второй метод, это что ведущий должен за своей ширма или где-то еще в тайне просто следить, где тот монстр находится, в какой э, комнате или клетке, как хочет. И двигать его фишку, такую условную, в ту сторону, где персонажи. Ну или в ту сторону, где персонажи там шумят сильно. Разумеется, так получится гораздо точнее. Оно откроет возможности всяких тонких маневров, вроде разделения партии, выманивания монстра в нужную сторону. И с одним более-менее как бы можно справиться, если вот одного монстра нужно отслеживать. А если их больше. Движок видеоигры типа там дьяблы скажем он может себе позволить действительно создать весь уровень процедур на конечно в момент входа в него и дальше следить за каждым до единого персонажем что он там делает куда идет какое там здоровье у него и так далее будет ли это делать ведущий за игровым столом ну наверное все-таки нет агентные методы создания сюжета очень гибкие и позволяют большое разнообразие. Но они оказываются на практике слишком гибкими. И получается довольно трудно сделать их так, чтобы сохранить или добавить повествованию единую нить. И сделать сюжет сюжетом именно, а не просто случайным набором действий персонажа. Здесь в настольных играх с ведущим гораздо проще. Ведь на самом деле именно так вы и водите. Просто вы помните, что у вас там за монстры, что за персонажи, кто что делает и кто с кем против кого дружит. На сегодня будем закругляться. Я оставлю за бортом еще один подход, генетический. Но его комбинируют со всем остальным, а значит объяснять надо будет на огромном количестве экспонатов. Мы успели вообще обсудить, что такое процедурное порождение, зачем оно нужно, где оно работает. Довольно детально влезли в несколько групп техник и формализаций для него. Замощение и клеточные автоматы был раз. Шум диаграмма диаграммы Воронова был два. Грамматики и системы Линденмайера три. И использование агентов. Это последнее семейство. Конечно, по каждой из этих техник можно читать целый курс лекций. Я даже иногда этим и занимаюсь. Но общее представление вы, я надеюсь, получили. Если что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте в комментах. Меня зовут Радагаст. Если понравилось, подписывайтесь. Увидимся еще.